Привет, подписчики и просто заглянувшие на наш канал зрители. Название сегодняшнего видео увидели, думаю, все, так что особых объяснений ниже не будет. Поэтому сразу перейдем к тому, зачем мы сюда пришли. Десятое место. И десятое место. Любительница джинс с одной штаниной. Мечница и фанатка бандажа. Канзаки Каори из «Магический индекс». 18 лет, темные волосы, цундеры, да еще и озвученная милым голоском. Она по праву входит в наш довольно небольшой список самых-самых аниме-девушек. Девятое место. Темнокожая очаровашка, любящая тонко троллить окружающих и превращаться в кота. Кто же это? Конечно же это героичи Сихоин из Блича. Хоть в аниме уделено гораздо меньше времени, чем хотелось бы, героичи по праву занимает свое девятое место. Восьмое место. Прямо следом за ней идет одна из обворожительных куноичи аниме Наруто. Красоток там ой как немало, но наш взор остановился на воистину горячей девушке, по иронии судьбы, живущей в стране воды. И это рыжеволосая бестия, возглавляющая деревню, скрытую в тумане, Теруми Мэй. Ну что, не правда ли чудо? Седьмое место. На седьмом месте мелькает чья-то разволосая шевелюра, причем со светлыми концами. И это не Сакура, слава богу. Все же красотка появилась в другом аниме – «Синий экзорцист». Да-да, это Шура Киригакура – верховный экзорцист первого класса. И просто няшка. Свое место она заслужила своими прекрасными фиолетовыми глазами и стилем одежды, особенно последним. Шестое место. Аниме еще раз блеснула своими красотками, раз вновь попала в наш топ. Рангеку Кумацумота, лейтенант 10-го отряда, привлекательная женщина с длинными волнистыми рыжими волосами, предстает перед нами во всем своем великолепии. Ее качество и таланты прямо-таки выбили ей место в топе. Хотя сама Рангеку и немного стесняется их, поэтому шестое место. Пятое место. Следующая героиня предпочитает носить самый минимум одежды, который не будет стеснять, так что ее повседневный наряд — бикини и шортики. В мире, где часто небеса пронзаются буром, это довольно опасно, так что этой даме приходится таскать с собой весьма крупную пушку. Встречайте, Йоко Литнер — аниме «Гурен Лаган» на ее законном пятом месте. Четвертое место Красота четвертого места нашего топа буквально обращает людей в камень. Настоящая императрица пиратов Боа Хенко из аниме Бан Пис сражает наповал своей красотой с небольшой помощью дьявольского фрукта Мэра Мэра. Длинные шелковистые волосы черного цвета, очаровашка и стесняшка. Как тут можно устоять? Третье место. Бронзой сегодняшнего топа по праву владеет Рюка Матой и занимая «Убей или умри». Килла-кил. С небольшой поправочкой в топ она попадает только будучи в своем боевом режиме. Довольно привлекательная в обычном виде, после объединения с Сенкетсу Рюка становится весьма и весьма сексуальной особой. Что и говорите, лучше сами посмотрите. Ну что, как вам? Второе место. Второе место — весьма гордая вампиресса с серебряными локонами. Аниме «Розарио плюс вампир». Мока Акашия — истинная форма, приветствуйте! Со своей коронной фразой «Знай свое место» она выглядит весьма недоступной. И именно такая холодная красота и стала ее пропуском в наш том. Первое место. И, наконец, первое место, жестокая и циничная номинантка на премии «Лучшая улыбка маньяка» и «Лучшая девушка-боец», к тому же жадная до денег, она никогда не стеснялась использовать свои пистолеты, за что и получила прозвище «Двурукая» — Ребекка, или лучше Рэви из «Черной лагуны», с ее великолепным телом, покрытым татуировками и весьма милым личиком становится победителем в сегодняшнем топе. Вы только посмотрите, какая она симпатяшка, особенно, когда молчит. Вот так мы и подошли к концу топа. Мы старательно выбирали из множества персонажей, и результат наших размышлений вы только что видели на своих экранах. Хоть это и было весьма субъективно, но надеемся, вам понравился такой формат видео. И вы не против, если мы иногда будем разбавлять наш обычный контент вот такими вот вставочками. Свое мнение пишите в комментарии. Ну а если понравилось видео, не поленись поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить следующие видейки. Ну а на этом у нас все. Пока-пока!